Да, так что, просто нужно что сделать, да, раньше вот стояли на коленях, но сейчас встали с колен, но просто нужно спросить, вот, не безадресно обращаться, а спросить у Вовы Путина, сказать, вот, прям, вот, записывайте, записывайте, что нужно сказать Путину, чтобы вам выдали деньги, знаете, что, сказать, слышь ты, плешивое хуйло, где наши деньги, падла? Мы сейчас за этими деньгами придем. Но у вас должно быть дофига, чтобы вы это сказали. Да даже если будет несколько человек. Один там вот там, из я, Кемерово, да, один из Иркутска, один еще откуда. Вот по несколько человек, если просто скажут, то уже деньги дадут. Да, с вами может быть расправиться. Блядь, но деньги они уже сразу отдадут. Потому что они засад. Но надо сказать, именно вот эти слова слышат, ты, пляшивое хуйло, деньги наши отдай, вот что нужно сказать, по-другому нельзя, Владимир Владимирович, хуйня все это, неуважаемый, а именно хуйло, вы про нацпроекты там вспомнили, первый нацпроект это 2006 год, что вы с них получили, от хрена уши, Потом майские указы вспомнили, 2012 год, май месяц, что вы получили? От хрена уши. Потом их соединили.